Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзаманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд это инвестиционно МЛМ-проект. Основатель и руководитель нашего фонда Денис Сологуб. Основан фонд наш 7 декабря 2019 года. И мы успешно развиваемся. Завтра нам будет ровно год и 4 месяца. И на сегодняшний день мы имеем две автопрограммы а две инвестиционные площадки и 7 МЛМ-площадок. Я хочу наших партнеров поздравить с нашим маленьким днем рождения, я с наступающим, а завтра поздравлю вас именно с днем рождения, с маленьким. И за год и, семь, и четыре месяца мы достигли очень больших результатов. На сегодняшний день у нас более 25 тысяч кабинетов, причем рабочих кабинетов. И вы, выведено и заработано нашими партнерами уже более 22 миллионов рублей. А у нас каждую неделю становится наш партнер миллионером. И я хочу сказать, что лучше, конечно, быть последнем в списке миллионеров чем быть первым на доске почета вот ну и как вы ребята видите мы находимся у меня в кабинете в разделе профиль регистрация у нас довольно-таки простая но единственное, что нужно при регистрации указывать рабочая почта, потому что эм, почта Google или Яндекс на другие почты письма не приходят. Я все время на каждом вебинаре э, об этом говорю. И, пожалуйста, проверяйте свои почты, когда вы, прежде чем пройти регистрацию, лучше несколько раз выйдите с почты и зайдите. Сами убедитесь о том, что у вас рабочая почта. И чтобы не было потом никаких претензий о том, что нет письма на почту, не пришло от, с подтверждением о выводе, как это было вот на днях. Все утром мне мозг выносили о том, что не, не приходит письмо. А пока стали разбираться, а почта указана совершенно другая. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И когда на, выставляете галочку регистра согласно с регистрацией, перед вами всегда открывается оферта. Это пользовательское соглашение. Я советую всегда. Всем-всем-всем прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну, еще один нюанс, ребята. Пожалуйста, те, которые у нас, партнеры, уже зарегистрированы, пожалуйста, пропишите свои телефоны. Пропишите свои скайпы. Но если у вас скайпа нет, то, пожалуйста, пропишите э, свой телеграм, Укажите свою страничку в ВК-профиль, чтобы ваши партнеры могли иметь связь с вами как со спонсором. И, конечно, те, которые регистрируются при регистрации, ребята, будьте добры, пожалуйста, про, э, заполните правильно свой профиль. И еще... В этом разделе у нас прописываются кошельки. На какие кошельки вы будете выводить свои заработанные средства. Пожалуйста, будьте внимательны, когда вы прописываете свой кошелек. Советую открыть свой кошелек и именно с кошелька скопировать ваш номер «Пайер кошелька» или Perfect Money. Вывод у нас денежных средств, как вы видите, на две платежные системы, а пополнение у нас подключено к Фрей. Через кассу Фрей можно пополнить, через Яндекс.Деньги, через Киви кошелек, можно через карточку Сбербанка пополнить, но всегда вы можете пополнить без процентов я имею ввиду за транзакцию вы всегда можете добавиться ко мне к админу или к Лены, и мы вам поможем без процентов пополнить свой кабинет поэтому не не надо делать проблемы о том что у нас подключена касса Фрей мы всегда на связи и всегда вам готовы помочь. Ну и следующий этап ⁇ загрузить нужно аватар. Всегда выберите фотографию свою. И как только приходит код от вашей фотографии вот сюда, на это место, нажимаем кнопочку ⁇ Загрузить ⁇ И как только вы прописали полностью все Skype, телефон, Perfect Money, PayR кошелек, Указали страничку ВК и только тогда нажимаете кнопочку сохранить. Почему не работает кнопочка, если не указан скайп, не указана страничка ВК, не указан телефон? Ребята, не работает. И не надо мне писать в личку. Я не, я не администрация. И даже если вы админу напишите о том, что я не хочу указывать свой скайп или ВК, а вот у меня не сохраняется в профиле. Ребята, это сделан скриптом, поэтому переделывать никто ничего не может и не будет, вернее. Ну и наши в разделе финансы у нас всегда отображаются. У нас есть там раздел пополнение, раздел вывод денежных средств, раздел сколько вы заработали и раздел сколько вы вывели денежных средств. Почему я никогда не показываю свой раздел финансы? Ребята, у меня деньги любят мою тишину. Это уже проверено. Я на себе... Не то, что а, один-два раза, а проверяла уже 10 раз, 15 раз. Как только я показала, сколько раздел свой финансы, сколько у меня на балансе, сколько у меня а, заработано и выведено, у меня сразу же останавливается поток денег. Поэтому я советую вам тоже, ребята, никогда не показывайте, сколько у вас вы заработали. Заработали, очень хорошо заработали, потому что у нас мы здесь зарабатываем не только на одной площадке, а у нас активированы буквально все полностью площадки и получаем доход со всех площадок. Ну и начну я, познакомлю вас вот с такими площадками, какие у нас есть. Вот у нас есть автопрограмма. Энергомини, где можно заработать за вход с 500 рублей начинать, а заработать за один круг 39 девять тысяч семьсот пятьдесят. Это площадка Автоэнерго. Эта площадка у нас довольно крутая, здесь ход 30 тысяч, и за один круг вы зарабатываете 2 миллиона четыреста тысяч. Как я говорила, у нас есть инвестиционная площадка фунтуры Фуртуры Инвест, это инвестируем с 500 тысяч миллион и выше на бизнес земли, который находится в городе Сочи и в городе Адвери. А есть такая инвестиционная игра сейфы от World Money. А здесь можно инвестировать в три сейфа. Первый сейф 500 рублей, второй сейф 2,5 и третий сейф 500 рублей. Есть такая площадка World Money. Это на моя тоже она любимая площадка и по сей день. Мы стартовали с этой площадкой. И на этой площадке мы очень хорошо заработали. Мы работали, начинали работать, только имея одну эту площадку. А вход у нас был, и сейчас он есть, с 1000 рублей первый стол стоит. Но на этой площадке мы разработали 18 стратегий. И можно выбирать любую стратегию и зарабатывать именно на этой площадке. За один круг вы делаете 86 тысяч, и плюс за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Это есть первая ворота на очень-очень крутую площадку. Есть площадка такая социальная, площадка называется ПДИ. А на этой площадке у нас есть абонентская плата. И каждые 14 дней. Только на этой площадке, ребята, делаю акцент. На всех остальных площадках у нас нет никакой абонентской платы. А у нас фонд не берет ни одной копейки с, с партнеров. И то на этой площадке у нас через каждые 14 дней, первые 14 дней проходит 2 недели, это 100 рублей списывается с вашего баланса и распределяется на 10 уровней в глубину по 10 рублей. А в следующие две недели, когда проходит, ваш идет активация вашего клона и ваш клон станет именно к вам на первый стол. Есть За один круг вы зарабатываете 3 800 на баланс для вывода, а за 1000 рублей у вас активируется первый стол на площадке World Money. Есть такая площадка «Вторые ворота» на площадку Golden Ring. Называется она Golden Ring Mini, где мы всего лишь два рабочих стола, и мы получаем, работая на этой площадке, мы выходим на площадку Golden Ring, и плюс еще получаем пассивный доход по площадке Клевер мини на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И плюс получаем еще пассивный доход на площадке клевер. Точно так же на 3 уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. На площадке Golden Ring, когда мы выходим, то у нас пассивный доход идет на площадке World Money и на площадку PD. Есть вот такая вот площадочка BHOMY. Она у нас стоит отдельно. И эта площадка а, очень многих выручает. А, здесь очень много а, партнеров, которые заходили, заходят, работают за один круг, делают... А, 3000 и активирует э, Golden Ring Mini. Эта площадка, э, здесь всего лишь один рабочий стол, на ней работать очень легко и я не скажу, что она не доходная. Она доходная. Если ты будешь работать, не сидеть не ковыряться в носу, а сидеть приглашать на эту площадку, а то ты будешь постоянно при деньгах. В разделе Партнеры у нас есть, отображаются все ваши партнеры до пятой, пятого уровня и находится ваша реферальная ссылка. В разделе промо-материалы у нас есть баннеры и плюс есть слайды полностью по всем площадкам. Ну и теперь давайте перейдем, именно начнем. На этой автопрограмме у нас чем она хороша? А тем хороша, что можно а заработать а, довольно-таки приличную сумму а, всего лишь с 500 рублей. Но если вы хотите миновать этот первый стол, у нас нет привязки, как на других площадках, у нас есть привязка к первому столу, вы покупаете его в обязательном порядке. А вот именно на этой площадке у нас нет, вы можете начинать со второго стола, вы можете начинать с третьего стола, вы можете начинать с четвертого. А вот пятый стол вы купить не можете. А все четыре можно, а пятый нет, потому что этот стол у нас зарплатный. Итак, Давайте начнем с того, что вы пригласили, активировали за 500 рублей и пригласили первого партнера. Он становится к вам на это место, и ваш идет реинвест этого стола, идет, открывается у вас дополнительно этот стол, и вы становитесь своему спонсору на первый стол. Точно так и ваши партнеры будут, открываться у них первый стол и они будут приходить и становиться к вам на это место. На первый стол второй партнер приходит, у вас 500 рублей приплюсовывается к третьему партнеру и у вас автоматом открывается второй стол за 1000 рублей. А вот когда первый партнер закрыл свой первый стол приходит, становится на это место, то вы получаете 750 рублей на баланс для вывода, а 250 идет вашему спонсору. Второй партнер закрыл второй стол и приходит, становится на это место. С 1000 рублей приплюсовывается к третьему партнеру. Это третий партнер закрыл и пришел. И у вас покупается за 2000 второй стол. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становиться на это место. Точно так второй закрыл, пришел, стал. И третий. Это накопительный стол. Здесь деньги накапливаются 6 тысяч на покупку четвертого стола за 6 тысяч. Итак, первый партнер закрыл свой накопительный стол и приходит, становится вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода. А тысяча идет вашему спонсору. А за 2000 идет реинвест третьего, третьего стола. Именно вы, куда вы выставите бронь. Вот, например, если посмотреть, прежде чем сюда увидите, что ваш партнер, третий, уже закрывает первый стол, ребята, просмотрите, может у третьего, может у четвертого, может у пятого, не хватает одного партнера, а вы выставите ему, поставьте ваш бронь, и ваш клон, реинвест, станет именно туда, куда вы выставите и поможете своему партнеру, и он закроет свой третий стол и придет, станет к вам на это место. И 6 тысяч у вас и уйдет в накопительный. И третий партнер закрыл свой а, накопительный стол и приходит, становится к вам на это. И у вас активируется за 12 тысяч пятый стол полностью выплат. Первый партнер, Закрыл и пришел, стал на это место и принес вам 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл и пришел, встал на... Принес вам третий партнер, закрыл свой стол и пришел, принес вам 12 тысяч на баланс для вывода. Здесь могут быть идти, идти и ваши клоны, и клоны ваших партнеров. Поэтому здесь настолько все быстро закрывается. Который нам дает постоянный, постоянный доход. Причем не только в переход в нашу крутую площадку, но еще и мы получаем пассивный доход. Здесь на эту площадку можно входить с 2000 через удвоитель. но И можно заходить сразу на первый блок на 4000. Что нам дает удвоитель? Удвоитель нам дает два партнера, которые нам дают переход в первый блок. Они приплюсовываются 2000 и 2000, и за 4000 а, идет переход в первый блок. Но можно в, в два раза сократить количество приглашенных партнеров и сразу же а, а, идти именно остановиться, покупать четвертый, а, за 4000 первый блок. Ну и ваш партнер первый закрыл свой удвоитель, и пришел, стал к вам на это место. А прежде чем поставить второго партнера, позвонили а, спонсору, и спонсор выставит бро, бронь именно ваш реинвест. Потому что у нас с этих, с, со вторых мест в, каждой, в каждом столе на Golden Ring мини и на Golden Ring у нас идут реинвесты. И реинвесты наши идут именно в этот стол. Не так, как в других проектах слева направо на свободное место. Нет. Он только идет именно в этот стол. А вот под второго поставьте третьего. А у первого будет реинвестное место. И вы получили 3700 на баланс для вывода. А за 300 рублей идет а, площадка «Клевер» активируется. А вот а, четвертый и пятый партнер, они вам всегда будут приносить двойную выгоду. Они дают переход именно во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место. Ваши плечи закрывают. А вот по четвертого вы ставите брони, поставьте шестого. А у четвертого будет реинвестное место. И вы получите уже не 3,700, а 3,800. Потому что у вас уже идет пассивный доход по клевер мини. Итак, вы перешли во второй блок. Первый партнер приходит, за вами идут ваши партнеры, ваши а, реинвесты, реинвесты ваших партнеров может сюда прийти, не обязательно, что вот именно первый партнер, но может прийти и третий, четвертый, но именно на это место, когда становится, а вот вы выставляете под этого партнера выставляете вторую, чтобы стал партнер и звоните, прежде чем поставить своему спонсору, чтобы он выставил бронь именно сюда ваше плечо. А под второго поставьте третьего. А у первого будет реинвестное место. И вы получите 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 у вас активируется площадка Клевер. Но 4000 с реинвеста первого и четвертый и пятый партнер вам дают в общей сложности 20 тысяч. И у вас вы переходите на площадку Golden Ring. Золотое кольцо. Наша изюминка нашего, а, на, нашего фонда. И можно здесь еще получить одну выплату. Выставили бронь под четвертого, а у четвертого реинвестное место. И опять получили, уже получили доход по именно по а, площадке клевер. Это ваш пассивный доход. Итак, перешли на площадку «Золотое кольцо». А вот она, оно, наше «Золотое кольцо». Наша изюминка нашего фонда. Эта площадка просто... Я в нее настолько влюблена, она настолько легкая, настолько доходная. Не пугайтесь о том, что здесь вход 20 тысяч. Эту площадку, как я уже говорила, показывала, что можно выйти через площадку World Money, первые ворота, вторые ворота, площадка Golden Ring Mini и третьи ворота вы можете самостоятельно купить ее за 20 тысяч. Можно и вдвоем сложиться и купить, и, и работать по одной реферальной ссылке, как у нас делают партнеры, работают, и приглашают и довольно-таки э, успешно, успешно работают вдвоем по одной реферальной ссылке. Итак, вы, идут за вами с Golden Ring э, Mini ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И это реинвест будет у вашего первого партнера. И вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый и пятый партнер вам дают двойную выгоду. Переход за 40 тысяч во второй блок. И плюс закрывает ваше плечо. А под четвертого выставите бронь шестому. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, это... Всего лишь у нас здесь два рабочих стола, а это второй, третий стол, это полностью стол выплат. Здесь просто игра, играющие, играемся. Второго поставили, позвонили. Прежде чем поставить второго, позвонили спонсору. С спонсором нужно дружить. И спонсор выставит вам реинвест именно в это плечо. А вот под второго поставьте третьего. А у первого будет это реинвестное место. И вы выставите сами со своего кабинета. И получите 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч приплюсовывается к четвертому партнеру. И к пятому приплюсовывается. И получается у нас э, покупка, автопокупка третьего стола за 100 тысяч. Вот. Но здесь у нас... Под четвертого поставили шестого, а у четвертого реинвестное место и опять 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, мы вышли сюда на стол выплат и приходит сюда ваш первый партнер, а когда второго партнера стоит, звоните спонсору, спонсор выставляет бронь а, именно в, в ваше плечо. А вот под второго поставили третьего. Первого будет реинвестное место. И получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч идет 10 клонов по 1000 рублей на площадку World money Один клон за 5000 идет на четвертый стол на площадку World money И 50 клонов летят на площадку первый стол, на площадку PDI. А вот четвертый э, э, партнер вам приносит 100 тысяч на баланс для вывода пятый 100 тысяч. А здесь еще. И еще, и еще. И этот стол у вас вы будете крутиться на этих столах. А зарплата у вас будет здесь основная. Здесь именно здесь заложены очень большие деньги. А под четвертого поставили шестого. А у первого четвертого реинвестно. И опять тысяч на баланс для вывода. И опять 100 тысяч на баланс для вывода. И вот такой вот наш фонд. Очень денежный и очень-очень-очень-очень денежный. Настолько я а, о, очень люблю нашу площадку а, «Золотое кольцо». Она настолько денежная. И что я хочу сказать, что а, наш фонд – это рабочие места. А, социальная значимость нашего фонда, нашего бизнеса в том, что мы даем... Людям возможность зарабатывать и, и кормить свои семьи. Мы охватываем очень огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которые сократились с работы, и, конечно, молодежи. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать в интернете деньги и осваивать, конечно, новую профессию сетевика, чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Что хочу я сказать, ребята, вам. Успех, конечно, не сразу приходит. Это и дураку понятно. Но если ты хочешь зарабатывать в проекте, нужно делать что-то каждый день для этого. И делать рекламу, ребята, это не эпизодическое занятие, а это ежедневный труд, причем очень тяжелый труд. Есть цель, есть планы, есть ежедневные задачи. Не надейся на спонсора, проси помощи, но и работай сам. Результат труда нужно смотреть не в первые дни, не в первую неделю, а именно через 90 и 120 дней Учитесь приглашать. Приглашения нужны везде. Не только у нас, а во всех проектах. Не верьте, пожалуйста, людям, которые проповедуют в соцсетях бизнес без приглашений. Это сто процентов я вам говорю, что вы там никогда не заработаете. В каждом проекте нужно... Не только вложить деньги, но еще и вложить свою душу силы и желания. Если вы будете, например, трудиться и приглашать по одному партнеру, даже, да даже не то, что в один день, но можно пригласить одного партнера в два-три дня, и то ваш бизнес, ваша команда будет расти, и вы будете нарабатывать эти навыки, которые мы уже, лидеры, наработали. Те навыки, которые... Приобретаем, приобретает сетевик, позволяет в любом городе, в любой стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка, рот закрыл и рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове, ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному рассказать, показать, дать консультацию эм, и получить в результате за это деньги. Сетевой маркетинг При дает возможность получать профессию 21 века. А, это профессия сетевик. Этот человеку дает право профессиональный коммуникатор и психолог, учитель и маркетолог, экономист и бизнесмен, промоутер и спикер, управленец и продавец, журналист и политик, актер и дипломат, философ, ну и просто хороший человек. С вами была Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи «Ворд Манни». Те ребята, которые еще не зарегистрировались, которые ищут дополнительный заработок, которые хотят зарабатывать так, как мы зарабатываем. Ребята, добро пожаловать в наш фонд.